Здравствуйте, меня зовут Евгений, и в этом видео я покажу такую интересную вещь, как интеграция OVIRT с BlasterFS. То есть в прошлом видео мы разобрали, как создать локальное хранилище данных, но этого не всегда достаточно, и хочется надо объединить все свободное место на, допустим, всех гипервизорах и использовать его для э, дисков в виртуальных машинах. То есть, в принципе, небольшое введение в гластер. То есть, гластер это виртуальная файловая система, которая является сетевой, которая может как объединять несколько, допустим, вот здесь. Давайте увеличим немножечко. На данной картинке, то есть, каждый блочок, так называемый брик, то есть, кирпичик, это одна отдельная файловая система, реальная, на сервере, да? И мы можем как объединить несколько файловых систем в одну на одном сервере, то есть это получается вертикальное масштабирование. Так и горизонтальное масштабирование мы можем распределить эти диски по нескольким серверам, чтобы добавить производительности. Также гластер позволяет зеркалировать, то есть хранить несколько копий данных, что в реалиях у Вирт довольно-таки полезная функция в связи с тем, что при отказе, допустим, одного из хостов мы не будем терять данные, хранящиеся на этом, на этом конкретном хосте то есть, каким образом настроить сам GlasterFS то есть, в интернете много э, туториалов, я вот нашел один из них, который по большей части заключается в том, как настроить EPL, то есть у нас это уже настроено и э, в целом, в остальном данные э, туториал рассказывают, как создать сам вводим. то есть мы будем иметь как клиента гластера так и сервер Гластер на каждом из гипервизоров. То есть подгрузчительный этап это установить пакеты. В данном случае, как в этом туториале, мы должны поставить гластер F сервер, но также мы должны поставить VDSM гластер. Это модуль для VDSM, который будет участвовать. Вот у меня документе, в котором я скопировал команду, которая необходима. И мы ее запустим на обеих нодах и установим данный софт. Ну, у меня он уже установлен на данных серверах, но в принципе. Это те две программы, которые нам нужны для э, работы с гластер на нодах Overt. Э, Следующее, что нужно будет, это включить сам себе. То есть это уже Check и отк Либо открыть порты гластера, которые динамически изменяются. То есть там нужно несколько диапазонов портов открыть. То есть я в данном примере просто отключаю firewall полностью ничего не фильтрую. То есть здесь это, мы настраиваем по умолчанию и останавливаем IP-Tables и включаем гластер D. После чего хост нужно будет вывести в Maintenance и перезапустить VDSM для того, чтобы э, данный э, VDSM-сервис увидел, что появляется поддержка глаз. То есть, вот видите, у меня уже установлен, установлены оба этих пакета. Теперь перейдем к непосредственно на настройки настройке на стороне OVIRT. Здесь, то есть, у нас готов софт на их телевизорах. Мы должны создать новый дата-центр так как в рамках одного дата-центра мы не можем с ними смешивать типы storage Мы создаем новый, называем гластер и тип ставим гластер fs в принципе все что нам нужно теперь мы создаем здесь один кластер и здесь выбираем что он запускал и гластер сервис то есть в данном случае будет запускаться не только клиент кластера, но и сервис сам тоже будет запущен на нодах и тип процессора мы ставим самый простой все, наш кластер в принципе создается теперь нам нужно в него добавить хосты не на и теперь идем в хосты и по одному, то есть начнем с первого Выводим его в maintainers для начала. Все. Теперь нам нужно перезапустить сам, э, сам сервис VDSMD. То есть ну, давайте пройдемся по всем этим сервисам. Остановили Epitables. Запустили гластер и перезапустили VDSM. То есть на этом на этот момент. Данный узел готов к работе в гластер дата-центре. Теперь мы его перемещаем в данный дата-центр. Вот. Все. Теперь пробуем его активировать. Теперь, видите, он уже в гластер. Вот он заработал. Давайте сразу же туда же переместим и вторую может, точно так же. Просто это делается потому, что я сейчас буду создавать э, то есть опять же мне нужно установить весь этот софт и перезапустить все эти сервисы в данный момент. Это делается для того, что я буду создавать дублированные гластер волем в котором все данные будут храниться дважды и гластер требует хорошего планирования перед настройкой то есть мне нельзя сказать что просто я хочу чтобы все данные дублировались мне нужно конкретно указать между какими двумя хостами будет синхронизация данных допустим дважды то есть это есть вот в этом уроке я отдам ссылку на него в описании к видео то есть про создание вручную то есть вот как это создается здесь есть Реплика 2 написано, значит два раза реплицировать. И здесь два сервера указаны То есть эти два сервера, это и есть два раза созданные. То есть попарно, если у нас будет больше серверов, допустим, 4 гипервизора. То мы будем указывать первый, второй, третий, четвертый, значит, что э, данные будут храниться между первым и вторым. Те данные, которые хранятся на этой паре. И между третьим и четвертым. То есть с первого на третьем никаких данных не будет синхронизироваться. Они будут только попарно синхронизироваться но это уже больше по гластер специфические настройки ну, давайте введем второй тоже наш гластеровский сториз домен ой, не в сториз домен, а в дата-центр вот мы их ввели и Все. теперь в дата-центрах появился гластер и вот мы видим даже у него особая иконочка есть и это чем разница что в ней появилась форум то есть в обычном нету возможности настроить волюм то есть здесь попробуем сейчас добавить волюм прямо средствами у уверт не вручную, с есть вручную его можно добавить я пробовал это работает вот по этому туториалу создаем волюм и потом его добавляем в глаз в веб-интерфейс. Сейчас мы пробуем прямо создать этот воин. То есть, что нам нужно? Мы пассимбируем глаз дата. Называем это будет дата-центр названием И я сделаю тип репликейт и двойная дважды репликация. Теперь давайте сейчас покажу. Нам нужно добавить брик. То есть брик это, это сами вот эти вот кирпичики, которые у нас тут есть. Соответственно, мы должны их добавить сюда. То есть, здесь мы указываем локальную директорию. То есть, так как это виртуальная файловая система нам нужна директория на каждом из хостов в виде брика, То есть, у нас есть два хоста, они уже добавлены. Мы должны показать, какая директория у нас является базовой для нашего Volume гластера. То есть, здесь мы их просто посоздаем сейчас. Я сделаю кодир. Гластер, как на одной машине, так и на другой машине. Мы создали девять бластер то есть теперь он просто берем, пишем Гластер на первой и на второй тоже Гластер, добавляем и выбираем оба этих брика для. Создание нашего э, нашей виртуальной файловой системы. То есть в таком случае данные будут дублироваться на этих двух бликах. Нам не нужно NFS и Sambo протокол, так как у нас есть нативный протокол. И давайте нажмем оптимизировать для VIPSTOR. То есть это э, также улучшает, то есть это настраивает определенные параметры для самого бластера. Давайте попробуем добавить, смотрим, что произойдет. То есть теперь э, должен будет создаться данный storage домен. И в нем, вот видите, он должен создать перемишины. Если они не создадутся, он даст ошибка нужно будет вручную поправить перемишины. То есть при ручном создании у меня возникла эта проблема. Давайте посмотрим, как с ним справляется автоматизированный скрипт. То есть сейчас он должен... Э, и давайте посмотрим, что он добавился в то есть мы создали Volume в данном кластере и теперь нам этот Volume нужно добавить как Storage Домен давайте сейчас проверим, что он создался а мы должны его запустить все, запустился и в принципе мы должны, будем его сейчас добавить сюда то есть что это дает, давайте посмотрим на самой ноде это проверяется Давайте прямо из этого урока все это скопируем Вот то есть он сейчас сделал, запустил Volume вот Примерно такой командой на обоих машинах И вот, вот этим Мы должны проверить, что он запущен Вот здесь появился брик под названием Glasterdata Он виден как на второй ноде, так и на первой То есть он создался на обоих машинах в этой директории То есть наши волюмы. Мы настроили прямо отсюда. Теперь нам нужно данный volume подмонтировать как storage домен. То есть, что это дает? Мы знаем его адрес, то есть бластер дата. И мы его добавляем. В... То есть мы на этом volume, на этом бластер volume сейчас создадим storage домен. Мы выбираем любой путь, то есть, например, с первого хоста, а путь у гластера выглядит так. Название хоста, двоеточие, название экспорта. То есть я давайте с первого хоста попробую зайти на второй хост. В данном случае можно на любой из хостов заходить. То есть при подключении на гластер э, файловую систему происходит чтение списка всех, всех э, участников. То есть я делаю верт. m это вообще гластер дата. И... Мы... А, название нужно ему задать. Грал. Допустим. То есть, давайте мастер. Давайте мастер. Грал мастер. И попробуем его создать. То есть сейчас должна быть создаться, подмонтироваться данная директория к нодам, и на ней должен будет инициализироваться дата-центр. Вот, как мы видим, что-то начинает происходить. И давайте посмотрим, что здесь происходит. mount-l То есть какие файловые системы смонтированы. Как вы видите, вот она появилась. Это файл-система и она смонтировалась вот в эту директорию. То есть вот в этой директории смонтирована данная файл-система. Теперь мы можем попробовать ll, и, и вот в ней создалась опять же структура. ОВВИРТА, тестовый файл и так далее, то есть э, то есть она есть, и она есть на этой машине. Также, что интересно для гластера, мы можем попробовать э, здесь показать сожимой директории основной, то есть она также будет совпадать, то есть в ней хранятся также простые файлы, и причем это будет видно на обоих, на обоих нодах, а где-то эти данные синхронизированы. Но мы их можем изменять только, только через вот эту директорию. Если мы поменяем файлы вот в директории гластер, то получается будет так называемый спереди, э, то есть на каждом из нот будет различаться формат э, версия данных. После этого как бы гластер, откажется работать одна из нод, не будет больше работать. То есть вот он создался. И активен. То есть теперь, если мы создадим машину и запустим где-то, то есть э, мы также будем иметь, получается, э, мы будем иметь реданодисы, э, то есть при отказе одной из нот все данные у нас копированы на второй ноде и мы сможем работать с ней даже при, при отказе, то есть ну, давайте попробуем что-нибудь сделать такое просто чтобы соментировать то есть это преимущество то есть мы можем, то есть сейчас у нас просто равные размеры двух нот, если у нас будет больше нот, соответственно будет больше размеров, если мы сможем слепить вместе объемы дисков всех машин, и это будет именно кластерная общая файловая система для всех из них. Также у кластера есть различные методики для load балансинга. То есть он видно, что, допустим, что когда если у нас, допустим, четыре сервера участвуют, то он первый диск создаст на первой паре серверов. Второй диск создаст на второй паре сервера, чтобы равномерно загрузить все сторидж сервера. Давайте попробуем создать какую-то виртуальную машину здесь. И диск для неё. Да, ничего не, не мешает. мы можем создать здесь этот диск. То есть диск создался. Ну, он сейчас инициализируется. И мы увидим, что он появится на обоих, на обоих нодах кластера. Так, мы за за задали репликацию. Так, все, вот он поднялся. И теперь, если мы делаем вот так, то есть метаданные здесь, вот в папке images у нас появился вот данный файл. То есть данный файл, это грубо говоря, есть диск этой виртуалки. Можно это проверить таким образом. Это уже небольшой трабл -трабл mg info и... ой, нет, нам нужен полный путь. То есть нам нужно вот так, вот так, slash вот это, slash images что это у нас диск размером в 1 гигабайт, когда мы его проверяем через QMUMG Info. И этот диск создался у нас и виден на обеих, на обеих нодах. То есть мы сделаем тот же самый путь. Проверим на второй ноде. У нас то же самое здесь. То есть этот диск скопировался, синхронизировался между двумя нодами. Это делается средствами клиента. То есть как только наш SPM ноут И у нас их тут два, один из них будет SPM. Да. Вот SPM. Туда SPM создает эти диски, бластер-клиент на нем отправляет блоки данных сразу на два, на все участвующие хосты. То есть поэтому все синхронизируется без overhead. То есть сразу отправляется на, два, на две машины. Это достигается средствами клиента, не синхронизации между серверами. То есть вот. Так, что-то произошло. Давайте попробуем кому запустить это дело. Slack CD. Для этого нам нужно, естественно, под, подмонтировать сюда и э, Storage Domain. То есть этот у нас вот ISO Domain. Должны будем его подключить и к нашему FROM. То есть ISO Domain и Export Domain можно монтировать к нескольким к нескольким дата-центрам одновременно. А дата, то есть сторож домена с данными виртуальных машин невозможно. Поэтому мы сейчас просто подключим его сразу к двум сторож доменам. Сейчас это произойдет. И тогда мы сможем, допустим, с, с ISO файлов, с дисков на этом домене, у нас тут должно быть два. Сейчас он, когда он активируется, видим его содержимое мы сможем запустить машину, да, вот он, все, вот он активировался. И вот допустим мы с этого тайника запустим ту нашу виртуальную. Итак, давайте проверим ситуацию, когда один из узлов Гластера прекращает свою работу. Допустим вот мы запустим эту виртуальную машину, пускаем ее с компакт-диска, сиром. Смотрим, где она запустилась. И попробуем э после этого. Вот она запустилась на второй, второй ноде. Мы посмотрим, что с ней там. То есть вот она запустилась. Теперь мы зайдем на вторую ноду и ее имитируем на ней неисправность сети. То есть вот мы видим здесь ETH0. После этого, мы, грубо говоря, теряем доступ. И Гластер тоже не может записать изменения ни на один из дисков. После чего э, должна произойти фенсинг, операция на со стороны OVIRT. То есть, вот она увидела, что... OVIRT увидела, что э, хост стал недоступен. Виртуальная машина находится по-прежнему на этом хосте но она не является высокодоступной, поэтому она не будет автоматически перезапущена. Но вручную мы должны будем суметь перезапустить, так как данные с нее синхронизировались, как мы видели на, оба на, на, на обоих хостах они есть. То есть сейчас, после таймаута, то есть на 90 секунд, он должен быть в и быть э, физически рестартован э, со стороны менеджера. Если этого не произойдет, то просто... Э, идет в он респонсер. Сейчас мы на это посмотрим. То есть должен сработать, мы увидеть, как сработает команда фенсинга. После чего э, мы попробуем запустить эту машину на другом хосте. И она также запустит, сможет прочесть свой диск, естественно. Вот. То есть сейчас происходит фенсинг. Э, Мне, к сожалению, вот сейчас у нас не удалась команда фэнсинга, то есть у меня видимо фенсинг ну, агент, то есть мой ILO не он недоступен э, по каким-то причинам, то есть тоже такой тревожный. Что происходит, если нет фэнсинга? В данном случае, просто уходит нон-респонсив. Мы должны его вручную перезапустить, то есть мы должны по него, на нему каким-то образом на локальную консоль. Ну вот я сейчас зайду. Допустим, надо, чтобы человек побежал в серверную, зашел к, к этой машине и нажал на ней reset или shutdown, или что-нибудь то есть это у нас нода 2 я ее э, перезагружаю сейчас я ее просто выключил то есть она допустим, полностью отказала и больше не существует данной ноды я должен ее ввести maintainance я должен первым делом confirm host has been rebooted это снимает флаг запущенности с любых виртуальных машин. То есть, если мы физически убедились уже, что ни одной виртуальной машины не запущена, мы ставим этот флаг. После этого все работавшие виртуальные машины объявляются не работающими, вот обнулилась, и роль SPM перехватывается другим хостом, если она была на этой машине. Все, после этого он уходит non-responsive, мы можем его увести в maintenance. То есть, допустим, вот все, у нас этот нода больше недоступно а мы на ней стартовали как мы помним виртуальную машину и то есть сейчас если мы запустим данную виртуальную машину которая в принципе до этого запускалась на другой ноде, которая была э, уже разрушена физически допустим да ее уже не существует и мы ее запускаем снова то есть мы не можем здесь выбрать никакой выход, кроме хвоста 1 окей okay. и вот данная машина загрузилась опять же, то есть она имеет свои диск, диск сохранился, то есть таким образом достигается э, как агрегирование всех данных, так в данном случае что я поставил мирлинг при создании volume, как вы видели достигается и отказ То есть этот волем был э, создан с типом Mirroring. То есть э, он зеркалируется. Вот реплика аккаунт Если поставить реплика-каунт один, естественно, место у нас будет в два раза больше, но при отказе любой из нот какие-то машины у нас перестанут грузиться, потому что этих дисков просто не будет больше существовать. То есть примерно так работает. Гластер. Очень интересная технология, но она требует серьезного планирования и также добавляет сложности в поддержку данной инфраструктуры после того, как она заработала. Ну, в принципе, если вопросы будут какие-то, то задавайте. А на этом все. Спасибо за внимание и до свидания.